Превышение вредных примесей в разы. Вместо дорогого топлива дешевое. И все это неутешительные выводы только первого большого бензинового рейда, устроенного совместно кривыми чиновниками и общественниками. Дарья Сенникова знает, на каких красноярских автозаправках сейчас не стоит заправляться. Есть слово. Владельцы городских АЗС, краевые чиновники, союз автозаправщиков региона и общественники, целая топливная инспекция собралась в правительстве края. Словно сейчас начало двухтысячных, когда качество топлива жестко контролировалось, вспоминают сами участники. Это потом вопрос пустили на самотек, а зря. И дело не только в частых поломках автомобилей. Суррогаты заправок внесли свой вклад в черное небо над городом, уверяют экологи. Поэтому накануне представители Министерства промышленности края, активисты, лаборанты все вместе Объехали шесть красноярских заправок. Проверяли, есть ли в топливе примеси, соответствуют ли марки заявленным. Первые результаты оказались, мягко говоря, неутешительными. Автозаправочная станция «Стандарт-24» на колени на 84 Г. Был взят анализ пробы 80 вида топлива. Как оказалось, это был не 80-й, а 71-й. Партнер на «Шахтеров» автозаправочная станция «Шахтеров-39Б-1» Превышение серы допустимая норма 10. У данной автозаправочной станции было 53,3. В итоге из шести заправок три работают с нарушениями, продолжает Фролов, а Ведь это только начало полномасштабного рейда. Без претензий к качеству топлива оказались только заправки сетей 25 часов и Красноярск нефтепродукт. Мы э, приобретаем нефтепродукты исключительно на бирже и у крупных заводов-изготовителей. Мы на всех этапах э, работы с нефтепродуктом регулярно проводим анализ качества нефтепродуктов. Главная задача такого рейда, говорят его участники, донести до красноярцев, где стоит заправляться, а где нет, чтобы нарушители сами взялись исправлять огрехи. Стимулом к исправлению будут и штрафы, уверен министр промышленности края Анатолий Цикалов. Ну, будем разрабатывать и применять целый комплекс мер административного, финансового воздействия на тех владельцев автозаправочных станций, которые торгуют некачественным всего в списке около 30 точек. Проверить всех участники топливной комиссии рассчитывают за месяц. Результаты разместят на сайте Федерации автовладельцев в Красноярске. Дарья Сенникова, Влад Рыбаков и Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Кто виновен в недавних массовых пожарах под Красноярском, теперь будут выяснять следователи. Силовиков заинтересовал конкретно Манский район.